Доминик, в прошлом году ты сыграл оба матча против Слуцка, в одном мы одержали победу, в первом мы, к сожалению, уступили. Какими вообще помнишь все игры? У, сейчас вспомнить, подождите, чуть-чуть тяжело вспомнить, но знаю, что непростой этот соперник, но дома, конечно, у них тяжелее играть там, помню, в прошлом году еще погода такая была, но как сейчас, очень жарко, так что... Непростой матч был, там 2-1, по-моему, uh -huh. выиграли, так что непростой соперник. Играем два матча против Слуцка подряд. Мы играем сначала чемпионат Беларуси, потом мы сыграем кубок, оба матча мы играем на выезде. Насколько вот непросто играть с одним соперником дважды вот подряд, с более еще и не дома? Ну да, конечно, тяжело, когда ты встречаешься с одним соперником подряд два раза если ты сыграешь первую игру, но им легче чуть-чуть разобраться на вторую игру, потому что ты подряд играешь с ними, так что не просто будет, конечно, мы находимся на третьем месте, они сзади больше, так что, ну, я надеюсь, что обыграем обе встречи. Какие вообще помнишь сильные стороны у соперника? По-моему, да, они держат и мяч побольше, но, как сказать, и, ну, наверное, контратаки тоже играют, у них быстрый есть нападающий, но... То, что я видел, есть yes, этот Алфред нападающий, который быстрый, так что есть yes, и сильные стороны у них. Настроение вообще боевое у команды как подготовка? Ну, подготовка, как... как и каждому другому сопернику. Так что мы готовимся одинаково к любому сопернику. Как настроение, как атмосфера в команде? Как ну, настроение нормально. <laughs> настроение нормально, ну, вы видите, уже. Все, ну, если смайл, знаете, <смех> ну, настроение топ. В первом матче, в матче первого круга со Слуцком, именно ты принес нам победу, забил гол. Каким помнишь вот соперника по этому сезону? Не, не простой матч был, потому что они хорошо держали мяч, а мы, мы намного оборонялись. Поэтому, ну, мы просто выиграли 1-0. Это, это мало один ноль, конечно, но я думал... Следующая игра будет лучше, потому что сейчас мы по получше играем. И, ну посмотрим, что будет. Это футбол. Рассчитываешь в этом матче, наконец реализовать гол последней игры? Очень ты стараешься, но немного не получается, по-моему. А, ну, иногда так бывает. Это это, это футбол. Наверное. Надеюсь, что следующая игра будет еще лучше и, ну, как вообще чувствуешь вот именно свое состояние физическое и психологическое насколько вот готов вообще к играм сейчас вот по твоему уровню я да. то видеть